Так, так, так, так, надо добавить немного карбоната натрия. После а, этой. Могу... Иди вайфай, у ж а, а, День, день первый, когда я пытаюсь добиться, добиться. О, кстати, пекарня. подуша так куплю себе. Давно что-то не ела. День О, я Привет. Экс -пиллярного, экс -пиллярного Зои, О, братик, привет. Привет. Я тут приехала, ну ненадолго, как бы сказать, ну проведать сестру там, все такое. Mm -hmm. Я в пекарню пойду, мне я, я хочу что-нибудь купить. No. Это, кстати, пекарня родителей oh... вот моего брата акробата, ну друга. Mm -hmm. О, да. А ты кто? <нец tie> я. Да. Я... Yeah. Но мы с ним уже лучше, друзья. Мы недавно с ним, с ним познакомились. мы с ним уже лучше, друзья. Что? Кстати, я у тебя мяч украл. Ты офигел? Да, понятно. Меня ну, зовут что? Адриан Зуим. Да, ладно. Я Не спрашиваю, откуда я ну, знаю твое имя. Так ну, я тебе рассказала, брат? это логично. А, да. Это мой брат. А. Божечки! А. Ты... Карга старая, как не подходи какая? ко мне. Стёва, ты, ты чё? Шпалит? Чё срочно карга старая? Да, у меня какие-то дебилы с пытались с ней поженить. Ты чё, не помнишь? Э, ты да, еще платье красное а. надевала. Надевала. Надевала. Меня э? какие-то дебилы пытались я поженить Да, я помню, кто это. Чё, выходи. Ты еще бегали? Не пять меня. Вы чё не видите? Пошелки я подумаю, неделю не спал. Так, здравствуйте, тётя. Так, отойдите. Отойди, карга так, Что? Мне нужно кучу. А позже не мешайте. Мне нужно. Ой, я мне нужно только приехал, ты кушать. сразу на меня кричишь, Алена. Вот именно... Кэтрин. Так и а Раньше вы были. Это а же одна, хорошо. Я... Радовался а... бы, но ну, реально. Ну. А на вообще-то дочь Удри э, Буржо. Я бы на твоем Еще... месте радовался. Ты сейчас знаешь, кто такой Удри Да, королева Есть моды. Есть кофе, я неделю не спал. Она королева моды, она это только денег. Есть кофе, Нет. Вы мне не плевать, есть кофе, я, ну я так, не спал. Представь, бы он бы был это, Зоин, муж, а Олег бы в золоте ходил. вообще Они как оборвались, Марине... это шутка. Маринет? Пошлите, она пошла, кажется, да. Вышел... А, Маринетта на кони двинула. Вроде как. Ой. Зои, ты где? Зои! Зоя, Маринет вроде как кони двинула. В Ну как? Если понимаешь как перенос, У вас что, наушники? Как ты с ней разговариваешь? Она в доме агрестов. Так мы по телефону. Мы по телефону разговариваем. То с тобой тоже разговариваешь. Алло, Зоя, ты где? Я дома у Маринет. Привет, Зоя. Ну, да, короче, там несколько... Маринет. Ну, тут, несколько... ну, тут несколько... такая ситуация. Она ну. умерла. В смысле? Ну, вот. Моя сестра. Да, ее это задавил, плющ. Какой еще? Ну, да, мне кажется, это твой отец, ее это, это затоптал ногами. Да, Зоя. Скоро он тебя затопчет. Зои здесь живет э, она... Алия. она. А, Аля это... свою комнату Цезарь. Аля да. Цезарь. Я тоже люблю этот салат, Цезарь. <coughs> Ладно, пойду. Как... Зои, ну держись. Всё, скинем ага. трубку домофона. Сестра... Чувствую негативные эмоции. Привет. Чувствую. Расправь темные крылья. Мария Пахнет пекарня. Недалеко, Али. Лети, а. мой маленький Акума, и вселись в нее. Немного, немного немного. Где трансформация? Немного да, брашник. Я сообщил всех, кто обидел Маринет. Вот. Так, а, Ладно, пойду О. посмотрим на патруль. А, поговорим, я не знаю. Мистер Алло, Бак, пожалуйста, прием. Супергерои тут владеют. А я. История будет для тебе плея. ответь мне. Алло. Пожалуйста. Алло, помоги, нафиг. Ты где находишься? Я, что, я в, в, то, возле дома Вики. Удачи, кролик. Я бегу туда. Мне пытаются топтать. Я Кулика уже не туда. Нету. Меня Солом чуть не затоптали нафиг. Буду сам не поможет. И что мне делать? Что, не Тики, моло, я не Нет, Лонг! Ты где? Лонг, раскрытий! Чики, мало, слияйтесь! Я скрипчу этот весь город и стану еще больше. Заходи сюда к двери. Ой, я жить, я, Блин, это талисман свиней, который дает силу показать то, что ты хочешь. Скажи. Да, не ты хочешь, а морковку. Морковку, либо погодние. там, а, как их зовут, там, картошку. Ну, щас. Вот Попытка у, у Я попытаюсь mm. это, так, сделать уже сотый раз, не сто раз, но, <служ�> <служ�> <lucky> так, но получилось. Ликуй. А, а ты... Так, столько надо маску снять. Костюм не хочешь? <поконав Reynolds> <Там. поконавля Lynch> Ой, Ладно. Так. Моло. Пики, разделяйтесь. Ох, кто это у нас там? Привет, черепашечка. Я тебя рада познакомлю. Давай, приходи. Держи. Давай. Лонг, Клифф, разделяйтесь. И теперь я. Получилось. Конечно, с сотой попытки. Но все-таки же получилось. Разделение. И теперь я. Ливерный дракон. Вообще-то уже проламывается карапас. Ты не, не откуда не бежишь. Эй, ты. Иди сюда. Ну. Это у нас такой маленький. Сейчас я тебе Од... Опа, раздавила кого-то. Да, свинюшка? Где я? есть идея. Я хочу силу Нет, не будем использовать. Пока, свинюшка. Теперь ты меня не растопчешь. Я таким же р. Что? Все. Воздух. Да не забывай, я могу еще стать еще больше. Если я раз сообщу еще Вы больше что думаю, тут вообще? Меня. Мы становимся призраком. Ой, закончился, привет. А, нет, ты свинья дракон воздуха. Я желаю силу Я не рождения. Так. Так, ну, мультик, тебя... ты я... уже не мультик. Может, ты пожелаешь силу возрождать? Я вас да. чувствую. Да, но я желаю силу возрождать все. Эй, вы где? Вы стали призраками. Это не вы стали призраками, балбесы. Ну. Вы, вы в каблуках, Йоных. Ваша душа в них не в каблуках. Но ты, свинька, не можешь использовать что-то, пока, пока твоя душа находится в каблуке. Ну. Если бы талисман свинки был у кого-то другого, то тогда бы он мог это пожелать, чтобы вас возродить, но вы не можете. Все, у меня закончился дракон воздуха. О, дракошенька, а ты где там? Привет, Кли Клиф, Разделись, к вами разделяемся. Ну то есть один к вами. Привет, Крас. Подкрепись. Слияйтесь. Иди сюда, мистер Бак. Муль, точнее мульти мульти я почти тебя раздавил мультикс Му М -м -м мультибак мультибак да. мне нужно мне нужно ты где сколько я... нас осталось трое так я ты и черепаха да ее надо как-то влезть чтобы она не смогла на на на нажать носками на луками пойду вставать еще mm. больше если она, если она попадет в воду, она сможет нас раздавить каблуками? Да. Но Потому ведь что... в воде нет. И видно, это будет сложнее мне, Не забывайте. Она даже чуть-чуточку вас тронуть и выложим в, э, в моих каблуках. Да, но тебе нужно тронуть каблуками, а не ногами, а не руками. Так. Но я могу споймать и раздавить вас. М Ладно. А если Надо Карапас же... использует щит в воде... И сделает еще увеличит его. Увеличить, тогда будет возможно... <свист> тогда мы точно не выбежим. Привет, Марк. Пока, Марк. Кловер! Нет, нет. Если что, мне пришло так... Дракон молнии. Ты не думал себя... А, нормально. Привет. <свист> Привет. привет так надо что-то надо как-то ее сюда звонить но это же не просто будет ну, да. можно применить дракона воздуха и перетащить ее сюда с помощью дракона воздуха. Можно... На башню. стой если это использует калки то это будет слишком опасно ты же понимаешь мои силы исправят это ты уверен а если ты перевладеешь допустим на тот момент привет, так мне кажется, mm -hmm. нужна помощь Сделай, как думаешь? Mm -hmm. Дракон, воздуха. Мне кажется, мне надо кое-что взять. <связывая> Адриан, мистер Бак, вы какие? Я остался разорить вас двоих. И я сами себе героев. Р разделяемся. Разделяемся. Неужели? Сейчас я кое-что позвоню кое-кому. Так. Не, Спасибо, здесь. Плак. Плак, когти. Так, смотри, я сейчас использую дракон воздуха, тебя тащу за собой, понял? Дракон воздуха. А если использовать катаклизм на её ногах. Ай, я не тот дракон воздуха применил. До свидания. Привет. Дракон воздуха. Алло, ты меня слышишь? Так. Да. Дракон воздуха, что случилось? Э, если что, скажи мистер Баку то, что моя душа в левом каблуке. Хорошо. А моя Это, это не работает, дорогие. Интересно, как она слышит Сияние. души. Теперь я мульти, мульти, мульти, мульти, мультиплагобак. Ой-ой-ой. Погоди, я сейчас приду. Дракон воздуха. Кто ты? Мультиплагобак. Как это понимать? Мультиплагобак. Мультису... А поподробнее? Мультис... мульти супер Мульта... Мульти-котобак. Знаешь, где он тебе скоро окажется? Слышь, Вносим. Да я... Погоди, почему не произошел конец света, разрыв вселенной? Так я объединил смолу. Но так ты же объединил их? Объединил. Надо объединять талисману, тики и плага. Нет. Да, нет, а нет. если объединить мулу, плага и тики, то эффект будет... Нет, нет, да. нет. Не учи нет. иди отсюда. Я как бы изучала такую подобрую тему. Я тоже изучал, и знал, я что -то изучал тебя. больше тебя. Я изучал. Я неделю не спал, я изучал это. Я тоже не спал, три недели. Хорошо, дай мне интересную лидер-боксу про я их объединию. То, Тогда так? ты можешь закатать желание если а ты, ты этого загад... за если ты этого захочешь, но ну, а ты будто если... ничего не хочешь сейчас нет, я не да, захотел, ты загад... не хочешь сейчас победить злодея нет, я не буду загадывать желание, потому что это все перепишет всю историю, поэтому все не задавай глупых вопросов Ну, yes. короче, Черепашка, у нас у меня, нов... у меня плохие новости сейчас мы сломаем тебе но, этот каблук, мистер Оп. Бак уже... Не забывай, если даже каблуки, два талисмана, Душа офигелая, находится... Сломаю. Наход... А, сломайте уже этот левый. Так, а что а сюда? На, сломал каблучок один. Вон... На... Это нам на руку, ты стала медленней. Второй, еще один каблук сломать. Дракон воздуха. Опа, ага, ага. а я сейчас А я у. сломать. Еще второй, я сломал второй каблук. Дракон, я не могу сделать, потому что я не могу вас достать. Потому что нужно изгнать демона. Она стала еще медленнее. Слушай, а ты не знаешь, может быть есть измерение, в котором находятся души? Нет. Я могу мог использовать два миноры и... Мне нравится и... другое измерение. Нет. Кота... Кота, кота, кота, кота, Не дотронулся, что? я видел. Не дотронулся, дракон воздуха. Даже дотронулся, да? Нет. Нет. Иди Ой, еночка. Омайте. Опа, коропас пока. Нет, я успел, пансель. Пансель все не пробеж никого. Победите, да? В амбицироте тут на Разделяюсь с вами. Бедняжка. Я очень из-за этого хочу много есть. Из-за столько энергии и потребления. Ой, извини. А, понимаешь, Ой. я уже более Опа. трех раз перекатывалась. Уже у кого-то а? трещина. Ой, да тронулись со своими коблабутенами. Не бойся, но не забывай Делана. то, что ну, Ладно, сейчас мы все равно не забудем. Не разносят этот дракон воздуха. Ее Давай. Северные ветры, бестий! Да, ну ты попасть в не можешь, доживься. Да, да? Пока, маленькая бабочка. Пока -пока. Чудесный супербаг. <связывая> Мне <связывая> пора. Погоди, я должна жить. А где остальные? Они должны были где-то появиться. Не а не нет, это не побочный случайный эффект? Нет, да, они не появятся сейчас где-то. А, возможно, они появились, просто мы их не видим. Ой. Ой. что произошло дракон там всё. дракон, дракон. Сласил, да, сласил, сласил, сласил. я случайно применил дракона воздуха на всех тики плак мол, Дракон воздуха плак спасибо за помощь держи талисман и отдай хозяину своему Другая всё, плак улетел тики а так Пла сильно спать хочется Оказывается, я так кушать хотел. Опять ты неизвестный мальчик. Там не уже. Как? Я уже забыл, как тебя зовут. Ладно. Ты видел, сегодня приходил мульти Супербак? Да, мульти ну, супер Я думаю, там мне там надо, надо скоро убираться отсюда, потому что тут обитают злые голуби и злые бабочки. Вот. Да, это самый обычный было. день для этого города каждый день такое? поем. Ну да. Ладно, я пойду